Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас! И пусть Дух Святой, Дух Божий, придет и откроет ваше понимание всех вас для того, чтобы все вы знали реальность величия и того, насколько грандиозен наш Бог, который предлагает нам Себя в наши дни. Сегодня, мы можем сказать, начался третий месяц, другими словами. Прошло уже больше двух месяцев начала нашего Нового года, и за эти два месяца Множество жизней было уже потеряно, или в конфликтах, или каких-то других э, катастрофах, каких-то социальных проблемах или землетрясениях. Мы видим смерть, как говорится в Псалме, в полдень и в полночь смерть она побеждает и побеждает. Почему? Потому что конец всего уже близок. И Иисус говорил об этом. Он сказал нам это. Когда вы увидите землетрясение, когда вы увидите все эти катаклизмы, все это разрушение, когда вы будете наблюдать эти знамения, знайте, что Сын Человеческий, Он возвращается. Иисус, Он уже близко. И я размышляю об этом, представляю себе этот текст в книге «Экклезиаст» в 12 главе, где написано, что Жизнь, она заканчивается. Жизнь, она проходит для многих людей. Для многих. Жизнь начинается, но для многих жизнь заканчивается. И вопрос, который остается следующий. Если мы откроем Писание, то мы можем вместе видеть о том, что, как написано, Возвратиться прах в землю, чем он и был. Прах возвращается в землю. Что прах? Это тело. Дух. возвратиться к Богу, который дал его. То есть мы видим в этом тексте, 12 глава Экклезиаста, 7 стих, Дух Божий говорит... Наше тело, которое пока живое, так много внимания получает, оно вернется в землю. Дух, мудрость или знание, таланты, которые Бог предлагает всем нам, они возвращаются к Богу. Но про душу здесь ничего не написано. Как будто она вне контекста. Она есть внутри, но вы не видите ее. Здесь о душе ничего не говорится. Почему? Потому что с телом понятно, что произойдет, оно в земле окажется. Наш дух, наши способности. Бог он дал нам на время, и они вернутся. Бог дал нам мудрость, Бог дал нам пользоваться, чтобы люди могли создавать что-то, чтобы развивалась земля, чтобы они могли какие-то достижения совершать. Это то, что Бог дал нам в пользование, наш дух. А куда душа? Что будет с душой? сердцем, с чувствами. Куда или где они окажутся? Это вопрос, мой друг, моя дорогая, вы так много внимания уделяете вашему телу. Вы можете все и даже больше давать для силы, для внешности, красоты и так далее. А ваша душа? Что с душой? Ваш дух, я могу сказать, интеллект, мудрость, она к Богу вернется. А что будет с душой? Куда она пойдет? Куда попадет душа человека? Только ты и Бог может знать. Больше никто. И мудрый человек это тот, кто имеет Духа Святого, направление от Духа Святого, который подтверждает и свидетельствует нашему Духу, куда идет наша душа. Например, я говорю об этом, и могу о самом себе говорить, о другом не могу, конечно. Я могу говорить, что Дух Святой Бог дал мне Духа Святого, чтобы Он жил во мне, направлял меня, учил меня, показывал мне. И Дух Святой, Он свидетельствует в разуме моему Духу, моему разуму, не сердцу, а разуму, Духу, что моя душа, она для Него, для Бога хранится. А ваш – это то, о чем я переживаю. Что с вашей душой? Мои дорогие, что с ней? Думайте, вы человек такой мудрый, такой способный, такой особенный. И до сих пор не имейте убежденности, то есть ваш дух, ваша голова, интеллект еще не уверен о том, что здесь написано в этом тексте «Куда идет душа ваша?». Тогда Дух Святой, если вы имеете, без сомнения, Он вашему Духу подтверждает, что душа, она хранится для небес. Но если не имеет вот этого свидетельства внутреннего, что ваша душа, она хранится для небес, защищена, тогда вы рискуете вашей душой. И жизнь проходит, все быстро пролетает. Много смертей, много потерь, много времени, которое бесполезно тратятся. И душа продолжает кричать и просить помощи. И когда человек имеет какую-то депрессию, это душа кричит, «Помоги, пожалуйста, не могу больше». Душа кричит, поэтому люди в депрессии страдают. Когда они в пустоте находятся, когда люди живут в беспокойстве, это потому, что они находятся в такой жизни потерянной, жизнь, где пока еще нет вкуса, вкуса того, который Бог нам для жизни запланировал. И такой человек, он беспокойный, он понимает, что его душа потеряна, беспокойство заставляет человека жить в беспорядке. Человек теряется сам внутри своих мыслей. И когда люди в итоге получают Дух Иисуса... Знаете, люди столько разных духов к себе привлекают, знаете, столько всяких направлений, столько разных духовных идей, но... Эти люди несчастны. Они в обмане. В обмане от этих фальшивых духов, которые на самом деле являются не божьими духами. Это духи этого мира, который притворяется. А душа, она без утешения, она разочарована в депрессии, в пустоте. Живет в потере. Душа, ваша душа, мои друзья, что с ней? Как она чувствует себя? Потому что вы имеете вот это понимание, ваша душа является центром ваших чувств. И если вы внутри самого себя чувствуете сомнения, страхи, переживания, пустоту, беспокойство, если вы чувствуете неуверенность, все это происходит в вашей душе. Ваше тело, оно прекрасное, но душа, она болит, мучается. Здесь мы видим, что тело, оно вернется в землю, в прах. а Дух, интеллект к Богу. Но куда идет душа? Что с душой? Ответьте самому себе. Найдите ответ на этот вопрос. Только Иисус может спасти вашу душу. Он отдал себя за вас. Он искупил души всех тех, кто принимают. Могу сказать, всех людей Он искупил Своей душой, души всех, абсолютно всех. Он заплатил эту цену за души всех людей. Но когда человек не отдает свою душу ему, он потерян. Иисус заплатил эту цену. Но если вы... Не отдали вашу душу ему, тогда ваша душа, она продолжает потерянно находиться. Он сделал свою часть, но вы свою нет. Тогда вы в беспокойстве, вы в переживании, в страхе. Ищите в этом мире что-то полезное, отдаете себя на эмоции и так далее. Ваша душа потеряна. Она внутри вас находится, но потеряна. И это отвратительно, конечно, поэтому нет уверенности внутри, поэтому нет удовольствия, нет радости, потому что душа в отчаянии. Ты можешь удовольствие временно иметь на празднике, когда ты используешь какие-то вещества или алкоголь, или там чувствуешь какую-то страсть, но все это проходит, все удовольствия заканчиваются. Я говорил не так давно о этом особом меде, который на скале, знаете, когда ты чувствуешь во рту вкус сладкий, но потом внутрь пропадает и все, вкус заканчивается. Так в этом мире все удовольствия рано или поздно проходят. И душа знает это, душа понимает, что Пока ты находишься в, в этом возбуждении, вроде бы все нормально, но когда заканчивается вот этот праздник, вот эта эйфория, знаете, все проходит рано или поздно. Тогда душа говорит, Я, что ты мне дашь теперь? Я потеряна. Помоги мне. Думайте об этом, мои друзья. Иисус. Сказал, кто имеет жажду, приди ко мне и пей. Он предлагает нам, ду... нашей душе, вот эту воду жизни, но не просто воду физическую, а воду вечную, чтобы вы могли пить. Вам необходимо отдавать себя полностью, на сто процентов дух, душу и тело. И только вы можете это сделать. Только вы являетесь хозяином вашей души. Только вы имеете эту власть определить, где будет ваша душа. Думайте об этом. И в день, когда ваша душа будет иметь встречу с Духом Святым, когда будет иметь встречу с Иисусом, когда вы свыше родитесь, Ваша душа будет прыгать от радости, как моя душа это делает. Тогда мы говорим сегодня и постоянно о душе. Мы работаем, мы боремся, мы даем лучшее из того, что у нас есть, для того, чтобы вы имели спасение вашей души. Пусть Бог благословит вас. До завтра, друзья. Всего доброго.